Всем привет! Вот мы продолжаем. Итак, нам надо починить наш звездолет. Создаем экологическую обшивку. И вставляем ее.. Чтобы починить импульсный двигатель. Дальше нужен герметик. Где мы возьмем герметик? Идем звездолет. Все, по канону жанра пока. Итерация функционирует. Критическое повреждение звездолета отсутствует важной составляющей. Невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Просим помощь. Рекомендация. При анализе итерации поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Будет сделано. Вот так. Я заглядываю внутрь корпуса маяка. Он способен не только передавать сигнал бедствия. Внутри него находится планетарная карта. Забираем. Вот. Сейчас мы ее проложим маршрут. О, получены навигационные данные. Где то Вот даже тут видно с такого расстояния, в каком направлении двигаться. Что я могу сказать? Мне, я заметил, эта игра уже стала больше нравится даже, чем, например, Саватор. Так. А Ну-ка, посмотрим. пол А, это прогружалась, я думаю. А, может, давайте сначала посмотрим у нас здесь кобальт и серебро можно немного даже взять о взяли так теперь идем дальше смотрим что у нас будет здесь ждать такого интересного ну, возьмем одну но мы взяли больше чем одну. Посмотрим, что у нас тут под землей находится. О, приближается токсичный ливень. Да мы вовремя спустились. Так, нам надо будет продвинутый расщепитель поставить. У нас нет такой технологии. Так, так, так. О, опознаем. Приближается буря. Нам сообщают. Итак. Так, что еще у нас тут есть? Идем пещера довольно большая, но... познанный минерал. Опознали. Нам нужен все же продвинутый расщепитель этого. Так, а что у нас тут есть? Тут есть натрий и чистый феррит. А, -а, а, странный объект. Жужжащий мешок. По канону жанра не будем его трогать, а пойдем дальше. Давай, давай. Не хочет. О мы пролезли ура так смотрим вокруг так поднимаемся так а что у нас там а, опасная флора получаем кислород в количестве 23 штук еще один неопознанный минерал все же приносит свои плоды и под землей бегать тут у нас есть дегидроген и филитная пыль давайте возьмем вот оу оу, оу. еще опасная фура да что можно даже руками взять надо перчатка защиты тут есть натрий да, потому что прогружается возможно вот почему но может подвагивать. но мы уже об этом знаем с вами верно так что смотрим довольно большая пещера о буря уже закончилась ну, то есть она определенное время была, а теперь она закончилась мы тут захотели побродить по пещере а мы кстати о, забираем вот таким способом так смотрим у нас тут еще есть? О, ну, тут у нас куча таких вот свисающих каменистых образований, хотя они не, не, не из камня, но все же. То есть здесь вот что у нас? О, еще натрий вот еще один такой мешочек. Так, что у нас тут еще есть Так куда он нас приведет, если мы пойдем сюда, о, о, о Не надо. Лучше я с тобой разберусь. Вот. Довольно обширная пещера. Ух ты ж сколько у вас здесь. Забираем. Так, на расслабоне все. Вот таким образом. Кого-то я здесь видел. Да. Кого-то я здесь видел. Да мне показалось. Так, давайте-ка сходим сейчас сюда и посмотрим, что у нас здесь интересного. Довольно большая пещера. Очень даже большая. О, вот ты где? Я тебя нашел. То есть в этот раз мы уже бродим под землей и смотрим, что мы можем найти. А он может сквозь лазить по верху и сквозь стены, так сказать, что ли ходить. Так, но у нас нет ландшафтного манипулятора, и не мы не можем так то есть прокопаться еще поэтому забираем натрий так сказать извлекаем его идем дальше вот мы потихо продвигаемся под землей главное чтобы не попасться и не оказаться низко где они нас заденут хотя это на расслабоне и сильного вреда мы от этого не получим верно а вот они кстати забираем вот получаем еще натрий ну, тут похоже так можно долго ее исследовать. Она довольно большая, и пока кроме вот таких вот у нас просто нет оружия, ну, тогда можно было бы и сразиться с ними. Выпустить их? Я просто уже раньше, когда играл, я знаю, что они выйдут, если я уничтожу. Ох, аж сотрясло здесь. смотрим смотрим я не считаю что еще готов для них даже в таком плане такого режима не буду я посмотрю даже мы придем если мы будем идти вот так куда это нас приведет а это нас смотрите куда нас это ведет наружу. Ого, мы что вернулись? Получается, да. Интересно, интересно. А ну-ка, возвращаемся. О, вот нас и задели. Видите, не так страшно Значит, и щиты повредились, мы же не бессмертны Поэтому Возвращаемся Идем вот так Сюда идем Так, так, так. Что если мы пойдем сюда? Конечно же, встретим опасную фуру, будем ее ломать, ну, то есть уничтожать. Она бьет по нам токсинами. О. Еще. С нее получаем кислород. Ну и натрий, вот видите. Даже натри получаем. Так, а здесь, похоже, мы дальше не пройдем. Так что возвращаемся. А, это рядом. А, вон где. Ну, тогда получите, распишитесь. Видите, бывает, можно не заметить. Побежали, побежали. Так. Ага. Давайте сюда и тогда пойдем. О. Так, так. О, еще. Ну то у нас здесь будет больше кислорода и натрия. Так, так. Это тоже тупик. Идем тогда сюда. О, мы еще нашли. Не, похоже, тут э, я думаю, она побольше, или я просто не совсем туда пошел. Ну, заодно сейчас посмотрим. То есть у нас тут э, мы э, исследуем все это под землей. Так, идем назад. Здесь мы посмотрели, значит, идем назад. О, еще попоявлялись. У нас расщепитель, о, как бы и не ломается получается. Пока что, то есть не разряжается пока. Так, тогда идем сюда. так идем сюда и тогда давайте посмотрим здесь что у нас будет сюда и тогда. пойдем не она большая просто я пошел туда где а еще один есть вот теперь все идем дальше смотрим так можно если мы там не были можно туда сходить посмотреть ну, давайте посмотрим мне интересно можем ли мы выйти куда мы попадем если пойдем этим путем Так, здесь что то есть а материалы ну вот мы вышли другим путем пошли другой путь из пещеры и опять же мы можем спуститься и посмотрим мы значительно приблизились к нашему месту назначения так что это неплохо а сейчас посмотрим, куда это нас приведет. Насколько далеко это нас уведет под землю. Так. Вот ты наш красавец. И опять же ведет к выходу. Смотрите. Вот тоже спуститься можно сюда, но ну, вот как-то вот так. Ну что ж, мы побегали по пещере, можем идти назад сейчас. полетели полетели а теперь идем о мы спустились немного тут спуск такой иди гидроген побежали побежали Быстрее, быстрее. Еще раз быстрее. Ну. Так, пока словах что ли. Мы его знаем уже. Ну да, побежали. Действительно. даже не так быстро устаем можем бежать дольше так показалось так что мы уже не так далеко скоро придем вот Поселение. Мы нашли поселение. Так, смотрим. А вот мы видим планету. Там. Так, тут нет места для сохранения. Ну все зайдем посмотрим что мы тут найдем такого интересного Стол. а можно вот так прокрутить получили на нет и углерод такие вот постройки у корваксов ну, это простые На самом деле это даже может и нельзя считать за поселение. Ну, разве что такое очень маленькое из двух построек. Географический архив. Открывается архив. Сейчас из 7 журнала повреждено. Воспроизведение записи. Никто... Делаю запись на случай, приходится покинуть внутри фабрикатора. Может пригодиться. Визор поврежден. Не могу найти корабль. Забираем припасы. Запись в заканчивается. Машина оживает и выдает припасы. Теперь у меня есть герметик для ремонта корабля. Я не знаю автора сообщения, который привел меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Возможно на максимуме. Итак мы нашли герметик. Ну что ж теперь нам надо идти назад. предлагает проанализировать объекты на предмет возможности получения наград. А сейчас возвращаемся к звездолету. Герой устал, но он может дольше бегать в таком режиме расслабляющем. Так продолжаем бывает проверяю нефритовый горох бегаем ночью так мы уже ближе к звездолету но мы еще должны продолжать двигаться если мы хотим до него добраться а это точно мы хотим до него добраться и мы до него доберемся но ну, это понятно Идем дальше. Все. Мы на месте. Мы вернулись. И как раз уже расцветает сейчас мы закончим восстановление импульсного двигателя так вот все технология восстановлена теперь дело за взлетным ускорителем он нефритовый горох так дегидрогенный гель идем за дегидрогеном так где у нас дегидроген? мы его пока тут не видим он должен быть где-то тут где-то в пределах этой планеты так что у нас там богатые дейтериум растения натрий на 3 ага ладно возьмем пока кислород вот вокруг нас был кислород теперь пойдем к за дегидрогеном это мы его видели но не взяли потому что думали он нам не надо А кислорода мы взяли предостаточно, я думаю. У нас такой режим, что так. Сканируем снова. А вот он. Мы его нашли. В принципе не сложно. Так, теперь. Делаем дикий драгоценный гель. Возвращаемся к звездолету. О, как мы взлетели! О, повредил щит. Ну ладно, ставим дидрогенный гель, и дальше нам нужен чистый фиолет, а для этого вот что мы сделаем, поставим. Для этого нам нужно э -э -э -э металлические пластины, одно ставим и все вот портативный очиститель так сейчас заправляем даже достаточно уже 30 на заправку и пускаем ферритную пыль на то чтобы получить чистый феррит даже всю можно даже меньше чем полминуты занимает можно получить и столько же значит один к одному делает да хоть такой значок но переименовать нельзя значит не все можно переименовать забираем так и даже мы получили не только э, импульсный двигатель но и взлетный ускоритель все, видите, пожар прекратился. Итак. Все. Нам говорят искать ответы среди звезд, но мы на этом этапе будем заканчивать и продолжим наше приключение. Такое расслабляющее. Такое прекрасное приключение в следующий раз.